Украина собирается подорвать Дамбукаховской ГЭС, затопить правый берег Днепра и оставить Крым без пресной воды. Именно об этом каждый час вещает российская пропаганда. И русские зомби в это верят, даже не думают о том, что эта территория подконтрольна как раз оркам, а не Украине. И продвижение украинской армии это очень помешает и работу Запорожской ГЭС придется остановить. В чем смысл тогда? В общем, все как обычно, о чем кацапы предупреждают, то сами и делают. Помните ли вы, путинские холопы, как вам говорили, что Украина сама себя бомбит? Неужели после массовых ракетных обстрелов, после которых уже открыто радуются русские пропагандисты, вы до сих пор верите в эту чушь? Все ваши деньги вместе со счастливым будущим следующих поколений улетают в Украину в виде обстрелов. Только больные на голову не нелюди могут поддерживать войну и убийство. И ни один словарь в мире не имеет такого слова, которым можно назвать тех конченных нелюдей, которые всему этому верят. Отвратительно, когда русский говорит о родине. Родина скажет, родина посылает на войну и так далее. Вся ваша родина это один старый больной на голову дед, который подражает Гитлеру и уже его переплюнул. Тупых россиян отправляет на смерть, а сам сидит в бункере, чтобы свои же не замочили.